Всем привет! Сейчас хотел поговорить про Велюра, а также про снайперы с подразделения Рейд. Да, конечно, провели стримеры с разработчиками, много кто что уже показал, рассказали, видео выпустили, но мне в личку до сих пор пишут, Дима, покажи ветку прокачки и Дима, покажи, как он стреляет, потому что на стриме непонятно. Поэтому я видео выпускаю, хотя, честно говоря, хотел уже не выпускать. Так вот, перед этим хотел бы еще сказать пару слов по боевой пропуск, которым можно будет получить подразделение Рейд. Напоминаю, только в боевом пропуске. Отдельно за монету он продаваться не будет, имейте в виду. Если вы купили боевой пропуск, получили финальный ящик, открыли и вам выполнен тот оперативник, и у вас на аккаунте нету других монет, и вы не сможете себе купить да, какого-нибудь другого оперативника, то закрыв награду, вы больше уже не сможете получить скидку и купить другого оперативника, и придется ждать, не знаю, там месяц-два после боевого пропуска, когда эти оперативники появятся за реальные деньги. Когда это появится, неизвестно. Поэтому, если у вас сейчас нет денег на то оперативника, которого вы хотите, и вы прошли боевой пропуск. Лучше поднакопите, задонатьте и только потом открывайте финальную награду, чтобы можно было купить оперативника, который вам действительно нужен, а не тот, который выпадет. Хотя я надеюсь, пальчики скрестил, выпадет тот оперативник, который вам именно хотелось бы получить. Но давайте посмотрим ветку прокачки. А, первое. Это уменьшение стоимости применения способностей заплатки. Минус 10 очков выносливости. Далее. Увеличение количества реанимационных наборов, выдаваемых оперативнику перед боем. Увеличение емкости магазина для пистолета ГЛОК, магазин плюс 2 патрона, и того 12 патронов. Увеличение базового запаса брони. Гранатомет GL06 с дымовыми быстрыми шикарный гранатомет. С дымами, блин, честно, очень классно. А пистолет-калиматрин для. Прицел калиматрина для пистолет-пулемета FMP90. Ну, наш петушок. Соответственно, без и с. Ну, буду показывать финальную версию, потому что призрак докачаться очень быстро и. Это более интересно. Особая черта – значительное увеличение времени, за которое оперативник может добраться до укрытия, если он выведен из строя. Данный оперативник очень долго ползает, если его ликвидировать. После этого увеличение кучности силовые сближения для пистолет-пулемета. Далее увеличение боекомплекта пистолет-пулемета плюс один магазин, того становится, я не ошибаюсь, 3. Далее увеличение объема здоровья восстанавливает способностью, заплатка плюс 10 очков здоровья, того становится 40 а повышенное точное, повышение точности и уменьшение заметности при стрельбе из пистолет-пулемета. Увеличение боекомплекта с пистолета GL-06, соответственно, будет 4 дымовых заряда. Редкая фишка, которая появилась у Red, это особая черта дополнительного уменьшения входящего урона по рукам и ногам. Уменьшение урона на минус 20, соответственно, по конечностям вам урон проходит гораздо меньше. Особая черта, полностью здоровый союзник может однократно использовать сумку, установленную в результате применения способностей заплатка, для получения дополнительной брони. Дополнительная броня плюс 20 очков, все продемонстрировал в тренировочной комнате. И последнее, особая черта, снижение длительности получаемых оперативников диктивных эффектов, оглушение на 50%, ну соответственно замедление и оглушение. Очень классная фишка, которая поможет выжить в наших тяжелых реалиях рандома. Наш ствол урон 13, в голову 24, бронепрониц 45, самая высокая скорострельность это 16 выстрелов в секунду, бешеная скорострельность. Емкость магазина 50, соответственно время перезарядки 3.8 стандартно и 3 магазина, которые будут улетать очень быстро. Но вы перезарядку будете не так часто, потому что все-таки можно себе позволить пострелять зажимом, не напрягаясь. Глок 26, один из моих любимых сейчас пистолетов, очень точный, хороший. А далее наше спецсредство, это дымы, 4 заряда, раскрывается очень-таки быстро, и радиус 4, действие 10 секунд. И самое главное, финальное, это наша заплатка. Лечение 40, броня 20 восстанавливается, длительность 60, время восстанавливания 26, то есть применение 35 очков выносливости. Соответственно, длительность наше нахождение аптечки на земле 60 секунд, как в принципе и ушаться Единственное отличие в том, что ШАЦ кидает далеко, она лежит у него, соответственно, столько же, но ее не надо подбирать, можно по ней пробежаться. А у данного оперативника все-таки придется поднимать вручную. Лечит он на 40 и броня 20. Давайте, соответственно, посмотрим в тренировочной комнате. В чем плюс данного медика? Он очень идеально подходит под новый режим. Там время бубой ограничено, соответственно, броня там не восстанавливается, а данный оперативник восстанавливает броню. Но не только восстанавливает, но еще в начале раунда, бросив аптечку, можно восстановить себе, точнее, накинуть себе сверху еще одну плашку брони. Соответственно, раунд начался, мы подобрали, все, у нас 4 плашки брони. Видите, да, синенькая появилась. Все, мы уже мы уже имеем больше шансов на выживание. И так можно сделать любому нашему противнику. Давайте посмотрим, как же мы стреляем. Соответственно, вблизи 11, в тело 6... Поехали дальше. Отойдем на, на 10 метров. 11. Один... А, секунду. Сейчас расстреляем. Может, что-то странное происходит. 11. В тело 6. В ногу 4. Внимание Смотрите, сейчас покажу. 19 метров. Нет, расстреляем его. 19 метров. 11. 6. 4. Отойдем на, на 20 метров. 10. Ну, соответственно, уже броня просто кончилась. 5. И будет 3, наверное. Нет, 4 осталось. Стреляем мы очень классно. Неплохо крошит. Как вы уже поняли, как от бедра, так и. наш пистолет. Давайте без увеличения. Проверим еще раз. Как по мне неплохая точность. Соответственно, если увеличить, то там вообще бы все хорошо ложится. Наши дымы. Перезаряжается быстро. Сейчас бы я видео не готовил, просто быстренько вам рассказать, показать. Ну, попросили. Я покажу мне не жалко. Пополним наши патроны. Еще отстреляем Смотрим, соответственно, на ближние мишени Смотрим от бедра Ну и проверяем, соответственно, на дальность Ну еще покажу, как уходит сплэш Давайте покажу, как сплэш уходит И сделаем сплэш на дальность, и, соответственно, покажем точность на такую же дальность. Да, влево-вправо немножко кидает, но уходит стабильно все-таки вверх. Поэтому контролировать будет не так уж и сложно. Меняю магазин. Если кто-то заметит, то смотрите, если кинуть еще раз аптечку, ее подобрать. Так, ну мне урона не нанесли, но смысл в том, что дважды эту аптечку нельзя подобрать, чтобы восстановить себе еще одну плашку брони. Сейчас максимум мы накидываем себе одну плашку брони за все время. Сейчас на броню немного снилось Давайте, снимайте нам броню. Смотрите, сейчас поднимаю птичку, броня не восстановилась. Потому что у нас ХП было неполное. Давай сейчас дождемся полного восстановления. А ждало недолго, 12 секунд. Киню себе аптечку. боевик. Надеюсь, меня сейчас не обойдут. <с> и мы зря не будем ждать. Плюс одна Плюс плашка. Соответственно, чтобы получить одну плашку, надо быть полностью здоровым. Полностью. Нейтрализован! Как-то в принципе так. Надеюсь, немного сумбурно, но постарался максимально быстро, лаконично и показать вам все, что есть. Ну и в конце мне на стриме несколько раз уже просили показать э, мастер. Как выглядит на нем. Вот так вот выглядит соответственно камуфляж мастер. Но я пока пошел снимать снайпера. Помните, что этот медик все-таки больше ПВП-ориентированный медик, чем ПВЕ-ориентированный. Потому что как медик ПВЕ, он да, он неплох, но он не самый идеальный будет. Потому что все-таки перезарядка долгая, восстановление ПП всего лишь 40. Да, он накидывает броню, но все равно, все равно это немножечко не то. Если я случайно кого-то ввел в заблуждение, то я имел в виду, что плашка не восстанавливается, ну, сверху сверх дополнительно, а броня при лечении. Восстанавливается. Все дело в том, что броню мы восстанавливаем каждый раз, когда поднимаем. А вот дополнительную плашечку мы накидываем только тогда, когда у нас броня полная.